рад всех приветствовать сегодня видео более продвинутое для тех кто уже предоставляет ликвидность на бирже к примеру Uniswap или Trader джо и для них я хотел бы провести те результаты которые я получил в ходе экспериментов и на той и на другой бирже недавно появилась на бирже Trader джо которая находится на сети avalanche появился возможно появилась так называемый liquidity book и появилась возможность предоставления в диапазон ликвидности. То есть прошлое видео, кто не смотрел, посмотрите. Можно предоставлять ликвидность во всем диапазоне для обмена каких-то определенных токенов. Это все про децентрализованные биржи мы говорим. А можно предоставлять в узком диапазоне. Вот чем уже диапазон, тем больше вы зарабатываете со своей ликвидности, которую предоставили. То есть на... Еще раз. Децентрализованную биржу, чтобы обменять токен, например, эфир на стейблкоин, нужно, чтобы заранее кто-то внес в этот пул обмена и эфир, и стейблкоин. Тогда этот обмен будет возможен. Чем больше денег в пуле, тем более безопасный, более плавный будет обмен. Вот. И именно вот этим внесением ликвидности в пулы я в последнее время часто занимаюсь, ну, точнее, постоянно занимаюсь. Параллельно один из таких пассивных доходов, но пассивный доход, он условный, потому что управлять этими пулами нужно, если ты представляешь в достаточно узком диапазоне. И вот две эти биржи Uniswap и Trader Joe я решил сравнить с вами, поделиться теми результатами, которые я получил по итогам теста. Итак, сравнение двух ведущих бирж. Значит, биржа Uniswap, давайте ее сейчас откроем, посмотрим. Вот у меня здесь открыто, вот биржа Uniswap, есть здесь различные пулы, есть возможность как обмена токенов, и чтобы этот обмен происходил, соответственно, необходимо создавать пулы ликвидности. В разных uh, сетях они работают, uh, так вот выглядит, а uh, так выглядит uh, биржа Trader Joe, где вы тоже можете вносить, но Trader Joe там больше uh, различных интересных еще есть фишек, как и стейкинг есть, и лендинг есть и лаунч э, даже есть, э, то есть э, запуск новых проектов можно участвовать, есть фарминг, много всего. Я буду говорить только про предоставление ликвидности в пулы, вот э, вложить вот на эту вкладку. Не знаю, почему на, на русском все остальное на английском у меня, э, пока для меня это загадка. То есть переключение языка на английский у меня вложить почему-то по-русски. Ну, наверное, если перейти, может быть, там на VPN, э, будет все по-другому. Здесь я работаю с пулом AVAX USDC. И что у меня получилось? Давайте посмотрим. Насмотрите. Ну, Uniswap. Две возможности. Ну, вот здесь я сейчас открою калькулятор. У них есть прекрасный калькулятор. И покажу, что возможность предоставления здесь ликвидности есть в полном диапазоне. Вот Full Range. Когда вы размазываете свою ликвидность по всему объему. Естественно, что там, где происходит обмен, вот в этой цене, только это э, работает лишь маленькая часть средств. Ну и видите, да, что вот как средства участников предоставлены для данного пула. Ну, почему у меня здесь MATIC-USDC? Сразу скажу, что это один из самых интересных, или MATIC-USDC, или MATIC-USDT, понятный пул, который можно на сети полигон поэкспериментировать, погонять за счет очень-очень низкой комиссии. Это центы вы платите за внесение в пол. Это просто мизер. Не на одной другой сети, ну может быть на Салане, но Салана сейчас очень такая опасная сеть после краха FTX. А сейчас вот на сети полигон можно проводить эксперимент. Как только мы отключаем пол, вы здесь вот можете при... в определенном диапазоне, зарабатывая очень неплохие вот проценты годовых там, 75. Чем уже пул, тем больше вот вашего в моменте доходность, вот сто процентов выше. Если совсем узкий, возьму пул, доходность может тут вот фантастически вот возрасти там до 300% годовых. Может быть и больше можно. Наверное, можно и больше. Вот 380%. Но из такого диапазона у вас цена будет постоянно вылетать. Тут видите, на 1000 долларов 10 долларов в день получается. Вообще просто фантастика. Процент в день. Доходность бешеная. Это биржа Uniswap. Значит, эксперимент обязательно перед тем, как начать. И биржа Trader Joe. Биржа Trader Joe. Здесь возможности больше. Что мне здесь понравилось? Вот здесь вот вниз если покрутить, All Support Center, если вы сюда перейдете, то вы можете почитать. Здесь есть, найдете вот Liquidity Book. И здесь по Liquidity Book есть определенные статьи. Если, скажем, да, вы по-английски не очень пишаете, правой кнопкой мыши, так, сейчас, секунду, вот, перевод на русский язык в Google Chrome, все это можно по-русски почитать. Вам периодически придется на английский переключаться, потому что, ну, какие-то вещи переводятся там неадекватно и даже непонятно становится смысл, но вполне, вот, как обменять токены, начните отсюда и все статьи прочитайте. Вот руководство, как обменять. что мне понравилось? Очень все доходно, понятно, вообще описано. Ну, просто на таком простом языке, который подойдет для всех. Вот здесь, если вы хотите реально работать с данной бирже, я вам рекомендую вот это вот все руководство прочитать от и до. Если там на Uniswap там посложнее немножко будет, там очень много всего написано, но биржа уже давно существует, то здесь про liquidity book, ну, Самое важное написано и легким, простым, понятным языком. Прям я за, за полночи все это прочитал, попробовал, поэкспериментировал и, и стал применять все это. То есть вот рекомендую вам во все вот эти статьи про ним пробежаться. Как все предоставляется здесь? Вы выбираете определенный пул и здесь несколько есть вариантов. В описании все про это есть. Вот есть стандартный, когда вы предоставляете в полном диапазоне. Давайте я сейчас подключусь, переключусь на сеть Avalanche. Стрейдер Джо работает на сети Avalanche. Надо переключиться в MetaMask на Avalanche. И тогда у меня вот мои пулы, в которых я нахожусь, они будут видны. Вот. Это равномерное распределение по всему полу. Очень невыгодно, потому что ваша ликвидность размазывается по тем ценам, которые, может быть, никогда рынок не дойдет. Есть такое нормальное распределение, когда вот по такой по, ну, похожей на экспоненту, право и влево. Здесь плюсы такие, что в центре вы будете зарабатывать больше, потому что вы здесь много у вас ликвидности. Тут, видите, тут все разбито на а, такие диапазоны. Если на Uniswap это везде непрерывно любой диапазон можно задать, то здесь, видите, все по ячейкам разбито. Вот здесь будет 30 ячеек у вас. И в каждой, чем дальше вы от центра уходите, чем меньше будет, соответственно, у вас, меньше будете вы зарабатывать. Есть вот такая экзотическая в разные стороны распределение. И есть, как и Uniswap, есть вот распределение такое в диапазоне. Ну, что сразу мне здесь, я сразу скажу, не понравилось. Это то, что диапазон очень узкий. Диапазон составляет всего 6%. 6% это плюс-минус 3% от центральной точки. Из этого диапазона достаточно часто цена выскакивает. И если вы в отличие там, от сети полигона, сюда 100 долларов несете, то комиссии будут кусаться. Потому что здесь я плачу э, иногда доллары выше. И на 100 долларов, соответственно, вы сразу 1% платите комиссии. То есть сюда соваться там, со 100 долларов уже стрёмно. Э, поэтому я и говорил что начинайте, попробуйте на сети полигон поэкспериментировать, а потом уже переходите на другие. Что еще здесь из таких плюсов? Плюс в том, что пока вы находитесь внутри вот этой каждой ячейки, то есть ширина этой ячейки 0,2 процента приблизительно, у вас комиссии стандартные, там 0,3 процента. Забирает биржа и делится с вами. Как только вы из ячейки в ячейку перескакиваете, платится повышенная комиссия. Повышенную комиссию платит трейдер ну за счет этого и вы получаете дополнительные бонусы то есть комиссия увеличивается здесь уже э, пулы есть вот определенные здесь вот давайте посмотрим вот какие есть сейчас э, пулы и здесь уже комиссия везде по-разному там где стейбл коины там 0.02 процента там где э, есть 0.1 процент вот аваксу здесь 0.2 процента здесь есть э, сразу аналитика Можете приблизительно посмотреть, какая здесь ликвидность, объемы, сколько, соответственно, доходность в текущий момент. Это ваш пул. Здесь можно найти, конечно, поинтереснее. Возможность комбинации. Там пула такого равномерного и пула в диапазоне. И с нормальным можно покомбинировать. Есть еще вот здесь, вот, который представление в диапазоне. Здесь можно price range задать. То есть диапазон. Как я говорю, максимальный диапазон процентов Но можно сделать price target. Здесь уже диапазон будет плюс-минус 5, по-моему, да, плюс-минус 5 процентов. То есть 10% диапазон, и вы можете задать вот, например, купить токены по купить. Вот я хочу сейчас внести. Мне нужно будет внести USDC. Вот я отношу USDC. И, например, вот по цене 9,668 у меня будет куплен за USDC, я куплю э, токен Avalanche. А в чем здесь вообще плюс? Вот если я буду совершать подобную операцию, например, на бирже Binance, я да, могу выставить лимитку заранее, она у меня будет стоять. Как только дойдет цена до той цены, по которой я хочу купить фактически за USDC, я хочу купить Avalanche, с меня возьмут комиссию. А здесь другая ситуация. Если цена пройдет через эту цену, пойдет ниже. Я, во-первых, вместо USDC получу э, мои токены AWAX. Но еще плюс дополнительно, я получу э, бонус за то, что я предоставил ликвидность в данный пул. То есть я э, совершаю обмен, я покупаю фактически по лимитированной заявки и еще... Здесь пару долларов, возможно, мне нальют, потому что вот здесь у меня ликвидность будет сосредоточена лишь в одном квадратике, вот в одном вот этом диапазоне, на котором разбит разбиты вот все цены, именно в этом диапазоне. Пока в нем будет находиться цена, я буду получать большую комиссию, потому что у меня здесь много ликвидности в одном месяце сосредоточено. Когда цена уйдет ниже, все, у меня будет на счету только аваксы вместо USDC. И после этого я могу сделать remove ликвидности и забрать ликвидность. А что здесь хорошо? Можно забирать либо, вот я могу сейчас забрать только по могу забрать только USDC. Так, amounts, leakage, torrents. Так, ну да, вот. Я могу забрать, либо все есть, пул закрыть, и то, и другое, либо только один. Но при этом форма, конечно, изменится. Ликвидности которые останется вот это интересно можно забрать все сразу что мне не понравилось здесь э, награды нужно отдельно забирать ну и соответственно это поэтому я у не, они у меня здесь копятся э, я их не забираю, нужно лишней комиссии не платить то есть, ну, смысл забирать там 10 долларов, заплатить доллар за э, транзакцию не см, нет смысла, то есть они накапливаются конечно э, а Юни, на Uniswap это удобно что когда я там пул закрываю так, пардон, мне сейчас вот тогда нужно на полигон опять переключиться, чтобы здесь увидеть свои пулы. Так, переключаюсь. Так, вот. И, соответственно, потому что Uniswap на Avalanche сети не работает. А здесь я закрываю пул, соответственно, сразу у меня автоматически забирается и комиссия. дополнительной нету платы. Это удобно. И здесь я могу задать ну вот, новый пул. Давайте сделаем любой диапазон. То есть я матик USDC у нас там был, да? А, ну тут там Аваланш USDC, здесь матик. То есть я могу хоть там 0.8, а могу 0.3 поставить. И там, да даже нет самый там, 5.3. Вообще нереальный там цена, до которой когда еще дойдет, соответственно, матик. Все, я могу любой диапазон задать. Это, конечно, удобно. И диапазона конечно на трейдер джо его не хватает его маловато там 6 процентный диапазон он это очень мало но зато здесь вот есть возможность комбинировать различные вот из этих вариантов различные комбинации я думаю что возможно это вот только старт мне кажется сколько там наверное, месяц еще нет как вот это все появилось Появятся более широкие диапазоны, потому что с такими работать, ну, сложновато и дороговато, потому что постоянно я, я должен перебалансировать, а комиссии, как бы, ну, кусаются. Там, у кого там десятки тысяч долларов на этой стратегии лежит, тому-то это э, попроще. И ну, вот у меня на Uniswap более стоят, есть и там узкие диапазоны, плюс-минус, там, процент 2%, а есть более широкие диапазоны, которые охватывают там плюс-минус 5, плюс-минус 10% процентов даже. И диапазон уже не один месяц стоят и постоянно генерят, генерят комиссию. И я их даже не перебалансирую. Ничего с ними не делаю, потому что цена из этого диапазона давно уже не выходит. Ну, график вы, я думаю, что знаете, кто на мой канал подписан, что такой диапазон сейчас происходит. Сейчас давайте посмотрим. Так, вот авакс тот же, да? Вот авакс. Ну вот, да, вот сейчас узкий диапазон у меня сейчас стоит. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, неделю у меня уже в этом диапазоне э, торгуется. Матик. Вот у меня есть широкие диапазоны. Есть узкие. Вот узкие. Широкие. Еще пошире. И смотрите, сколько здесь уже находится цена. Фактически в этом диапазоне цена находится с июля. С июля цена. Ну вот она выскакивала здесь из диапазона на небольшое, на непродолжительное время, вниз чуть-чуть выскакивал но вот этот диапазон уже стоит с июля, и ничего не нужно перебалансировать. Конечно, это интересно. Да любой вы возьмете, там возьмете эфир, если кто у кого денег побольше, но уже от 1000 долларов можно на эфире экспериментировать, тоже цена стоит вот в каком-то таком широком диапазоне, стоит давно. Если берете более узкий диапазон, ну вот с середины ноября совсем узкий диапазон получается, Здесь всего лишь несколько процентов. Есть плюсы и минусы. И сейчас я кратенько уже подведу итоги. Сравню все плюсы, все минусы, которые я нашел и на той, и на другой бирже. Давайте вернемся. Итак, сравнение бирж. Сначала начнем с биржи Uniswap. Что я нашел с плюсов? Конечно, это наличие нескольких сетей. Это и Arbitrum, это сеть, и самый главный полигон, на который можно эксперименты начать проводить. Это сеть эфир. То есть, больше сетей, больше ä, вариантов, больше возможностей. Но здесь всего два варианта предоставления ликвидности. Это минус. Зато здесь можно использовать любые диапазоны, какие я захочу. Это в будущее может накладывать некие ограничения, что там более структуризировано все будет на Avalanche в Trader Joe. Но здесь вот каждая, каждая сделка, то есть каждое предоставление ликвидности, это некий NFT, не взаимозаменяемый То есть каждый задает разные... Объем вносит ликвидности, разные диапазоны задает, разные проценты, пулы разные проценты имеют. То есть очень много вариантов. Из плюсов, опять же, можно экспериментировать на дешевой сети полигон, поскольку мини-центы иногда платишь за предоставление в пул и за вывод из пула. Награды автоматом собираются при закрытии пула, дополнительно ничего платить не нужно. И э, также можно выбрать пул с разным комиссиями. Я думаю, на бирже TraderJo тоже это будет расширяться. И удобно, что есть варианты калькуляторов, которые я показывал. Здесь можно на калькуляторе предварительно посчитать, сколько я буду зарабатывать. Можно это все посчитать и вручную оценить, э, то есть посмотреть, сколько ликвидности в пуле, сколько я вношу, сколько оборот за день. Ну, это, ну, собственно, неудобно. А здесь вот удобно э, калькуляторы все рассчитать. Вот из плюсов. Это биржа Uniswap. Биржа Uniswap V3. Теперь давайте вернемся к Trader Joe. Там плюс и минус. Ну, только сеть Avalanche. Там, ну, кстати, на Uniswap нет сети Avalanche. Не поддерживают ее. Следующий из плюсов – это больше различных вариантов распределения ликвидности, которые я показал. Более подробно и рекомендую, если все эти начнете на этой бирже работать, прочитать э, описание. Я вот по бирже, например, Uniswap, посмотрел огромное количество роликов, и все рассказывают одно и то же, как обменять один токен на другой. Но это ежу понятно, как их обменять. Один раз делаешь и поймешь. А вот э, все вот эти тонкости, ну… Единицы, кто их рассказывает. А вот если прочитать огромное вот описание, которое есть в бирже Uniswap, там как раз все расписано, все подробно, все понятно, как что работает. Все эти, ну да, в это нужно погрузиться. Но хотите достоверную информацию, читайте вайт-листы каждой биржи, смотрите описание. Вот на бирже Trader Joe я вот полностью от и до прочитал, его не так много там, именно по liquidity book книги, вот так называемой, ликвидность Еще из плюсов, здесь можно на трейдер-джо комбинировать стратегии. Вариантов и здесь, конечно, намного больше. Но пока мало а, самих пулов. Из минусов. Конечно, узкие диапазоны, они напрягают. Всего 6%. Каждая ячеечка 0.2. Получается, вот если беру, который по умолчанию нормальный пул, получается, соответственно, ну да, там получается около 30 ячейки, да, до 6 процентов, это мало. Э, маловато, хочется побольше, чтобы была возможность комбинировать разные э, диапазоны. Вот для покупки в одной ячейке диапазон около 10 процентов, плюс-минус 5 процентов, это уже более-менее. Но это я могу предоставить только вот э, в одну ячейку, как я говорю, таджет прайс и выставить фактически лимитку на покупку. То есть лимитку на покупку сположить с отрицательной комиссией, вам заплатят за то, что вы купите э, данный токен. Еще из плюса большого трейдера Джо, что повышенная комиссия при резких движениях. На Uniswap движуха пошла, вы быстренько вас выкидывает из диапазона, если он узкий, и никакого бонуса. А вот на трейдер Джо, когда вас выкидывает из диапазона, комиссия постоянно идет э, повышенная, и это очень приятно. Заметно при резких движухах, когда из ячейки в ячейку перескакиваем, то идет каждый раз повышенная комиссия, и прямо это вот заметно даже на глаз, что вот когда были дни движухи, Прямо сразу, несколько раз возрастает комиссия, которые идут вот, тем, кто предоставляет ликвидность пул. Возможность работать, поскольку на одной сети, вот из минусов то, что награды, что более высокие комиссии, сравнимый там, порядок уже доллара, бывает меньше, бывает ну, в пределах где-то можно так вот заплатить. Награды. Ну, сейчас посмотрю, кстати, сколько я последний раз платил. Кстати, давайте возьмем, да и проверим, сколько у нас вот сейчас вот при внесении в пул, сколько от нас потребует на сети Avalanche Комиса. Так, а ну, я тут, конечно, перегнул доллар, но было, да, у меня до доллара доходило. Конечно, сейчас не доллар, сейчас с меня требуется всего лишь 15 центов, но это в 15, 15 раз больше. Я что-то с долларом перегнул. Это, видимо, вот когда была сильная волатильность, видимо, сеть была перегружена, с меня иногда брали до доллара но порядок уже другой сейчас э, спокойно очень рынок поэтому плата за газ очень низкие э, но 15 это конечно вот сейчас очень низкая комиссия 15 центов это мало были выше ну плюс наград надо забирать отдельно вот поэтому я собственно их не забираю еще дополнительно комиссию там э, не хочу платить э, из плюсов можно забрать лишь один из двух токенов это удобно когда вы например поставили диапазоны и пытаетесь там из USDC, например, набираете аваксы. Одна там сработала, одна из, соответственно, уровней. Вы взяли, аваксы забрали. Все, ждете следующую, как бы, лимитку. Фактически у вас лимитки там стоят. Вот, вот такая комбинация удобна. Ну, из плюсов мне очень понравилась простая, понятная инструкция, которая написана, которую очень легко и просто прочитать. Вот такое краткое сравнение двух бирж. Я думаю, возможно, кому-то это пригодится. Кто работает? И, кстати, кто работает на бирже Uniswap, предоставляет ликвидность в диапазон, может подумать о параллельной работе именно вот на бирже Trader Джо, где у вас большое количество новых возможностей откроется. Как комбинируют стратегии? Кстати, есть тоже вот в инструкции к книге ликвидности на бирже. Трейдер Джо. Можете тоже все почитать от первого лица. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, видео данное будет полезно. Не забудьте поставить лайки, подписаться на канал. И подписывайтесь на телеграм-канал тоже. Там я публикую информацию интересную о новых видео, о вебинарах. Приходите, буду рад их видеть. Всего всем счастливо и удачного трейдинга на всех биржах. До встречи в биржевом стакане.